феноменальная технологическая отсталость России. Что, унитазов не будешь? что ли? Что тут комментировать? Надо делать индустриализацию 4.0. Ну, сделайте вы эти софтверы, научные разработки и так далее. Хватит уже их тасать у шарика, имея это в виде перспективы. Ты пользуй лун, чтобы не в этом аду. Привет. Как вы понимаете, сегодня будет много новостей. Ну а мы начинаем по традиции с новостей из московского зоопарка. Москвичам предложили выбрать имена детенышам львинохвостого макака. Новое голосование стартовало на портале Активный гражданин. Детеныши родились в московском зоопарке в марте. Так, я не понял. Они в марте родились и до сих пор без имени. Друзья, давайте поможем дать имя львинохвостым макакам. Пишите ваши предложения, я передам их куда надо. ВВП России в 2022 году упадет на 10 процентов. Об этом сообщил сегодня Алексей Кудрин, глава счетной палаты. Ну, Они считать-то умеют, но международные экономисты, в частности, Всемирный банк и Барклайсбанк прогнозируют более мощное падение. Такое заявление от Кудрина прозвучало на заседании Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам новость, безусловно, отличная, потому что на 10 процентов упадет ВВП, это гораздо лучше, чем на 30. Представляете, если бы упало на 30 процентов, как изначально прогнозировалось, вот это было бы полное. Вы все не раз слышали про этот показатель ВВП. Да, не путать. это не Владимир Владимирович Путин, это валовый внутренний продукт. И вы знаете, наверное, ну или догадываетесь, да, что когда валовый внутренний продукт растет на 0 процентов, ну, если так можно сказать, да, то это очень плохо, доходы не растут. Обычно, ну, надо, чтобы там на 2-3% процента прирастал ВВП, да? но ну, лучше, чтобы на 4%, на пять, тогда ну, нормально, доходы растут. А вот когда ВВП снижается, даже на 10% процентов, на самом деле это означает падение доходов в домохозяйств в среднем процентов на 20. И я имею в виду не номинальные деньги, тугрики там какие-то, зайчики, да? я имею в виду реальную покупательскую способность, ну, как уровень жизни. Ну, например, сколько гречки вы могли купить три года назад и сколько сможете сейчас? Вот сейчас сможете, вот купите, там, на 30 процентов гречки меньше. Вот и все. Это означает, что примерно на 20-30 процентов похудел ваша, ну, как бы покупательская способность. Я вам скажу мой личный прогноз, значит, что падение ВВП составит между 10 процентами и 20, ну, допустим, 15. Давайте посмотрим, чьи прогнозы окажутся более верными. Финская компания Nokia объявила об уходе с российского рынка. Ну, в общем, они заявили на своем сайте, что прекращают научные исследования, разработки и поставку своих вот важных, так сказать, патентов и так далее. Вот. Но сразу скажу, на России приходится менее двух процентов продаж Nokia, поэтому для Nokia это, ну, дверью хлопнуть и два притопа, три прихлопа, что называется. Для Nokia вообще ничего не изменится. И другое для России, совершенно другое. Дело в том, что неожиданно обнаружилась феноменальная технологическая отсталость России в телекоммуникационном оборудовании, в серверном и так далее. Абсолютная феноменальная технологическая отсталость. И вот эта технологическая отсталость очень дорого сейчас будет бить по башке россиянам. Ну вот, прогнозируется, что к лету уже могут быть даже перебои сотовой связи, например, да? типа, говорят, процессоров не будет, вот там у Яндекса какие-то проблемы и так далее. Я надеюсь, что ребята все-таки справятся. В конце концов, есть контрабанда, есть разные способы закупить там, параллельные импорты и так далее, но тем не менее, ребят, надо с этим как-то кончать. Вообще надо кончать со всей этой хи**ой, которая приводит к тому, что чувствительность от этих катаклизмов мировых так сильно бьет по кошельку российского потребителя. Надо делать индустриализацию 4.0. Для такой страны, как Россия, технологическая отсталость смерти подобна. Все эти вещи мы должны производить сами, поэтому предприниматели России, пожалуйста, объединяйтесь, берите под свою, так сказать, мониторинг, все эти вот отрасли, ну сделайте вы эти софтверы, научные разработки и так далее. Я знаю точно, что огромное количество людей в России может это все изобретать, делать и так далее. Ну, давайте брать все это в свои руки уже. И вот новость часа. Единая Россия внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые без видимых экономических причин ушли из России под давлением вот этих вот антироссийских настроений, санкционных настроений. Над этими компаниями будет вводиться внешнее управление и решения могут принимать министерства и главы регионов, окончательное решение принимает суд. При этом иностранным собственникам сохранят возможность продать пакет акций или возобновить работу в России. И это критически важный законопроект, потому что многие заводы и компании, которые сейчас остановились, они критически важны для российской экономики. Все. Понятно, какие решения будет выносить суд о введении внешнего управления. Тоже понятно. Здесь что можно сказать? Подход на уровне закона гораздо лучше волюнтаристской экспроприации, которую сейчас провели в Германии, в Британии и так далее. Поэтому пусть лучше будет закон. Тем более в нем прямо написано, что иностранные собственники могут вернуться да, и продолжить работу на этой компании, когда захотят. Либо могут продать свои акции. Мне очень не нравится, когда принимается решение вне закона просто про экспроприации, просто каким-то ведомственным решением. Кстати, если что-то экспроприировали в России вот на основании какого-то ведомственного акта, я тоже считаю это очень плохо, потому что это создает вот эту вот природу да, прикосновенности частной собственности, когда ну, тебя объявляют вот вне закона и экспроприируют, а ты потом не можешь защищать свои права. Это очень плохо, потому что это разрушает, вообще говоря, экономическую природу на основании которой люди вообще принимают решение об инвестировании, о строительстве какого-то завода и так далее. Поэтому пусть лучше будет закон, да? согласно этому закону будут происходить какие-то там действия и всегда собственники предприятия смогут там вернуть свои заводы себе или продать акции, ну, или что-то решить или защищать свои права. Коммерсант сообщает о возможной нехватке сантехники, инструментов и отделочных материалов. Ну, дожили. Да, Сейчас крупные сети магазинов распродают запасы, которых по разным оценкам хватит на 2-4 месяца. После этого нехватка станет заметна. Че, унитазов не будет? Что? В общем, смотрите, они также говорят о том, что гигантские сложности с логистикой, там, нехватка контейнеров, да, какие-то перебои с некоторыми сырьевыми материалами, все это приводит к тому, что будет проблема. Да? если вы дачу собрались строить летом, будет проблема, поэтому закупайте сейчас унитазов в впрок, кровельных материалов от Технониколь закупайте в впрок, иначе они не то что подорожают летом, а их просто не будет. Да? Да? Вы там пока деньги значит на депозиты в банке несете, да? ну, получите свои 20 условных годовых за три месяца, что всего 6 процентов, а цены к лету на стройматериалы вырастут на 50. Тревога, тревога. И в то же самое время Минпромторг говорит, что дефицита они не прогнозируют и заявляют, что Россия, в частности, наращивает мощности по производству сантехники. Ну, унитазов, наверное. Поэтому, ребят, полная жопа, но срать будет куда. Видите, унитазов будет хватать. Как-то я рассказывал вам, что в России 30 процентов туалетов — это вообще дырка в полу. Ну, знаете, на дачах, в деревне и так далее. Ну, реально 30 процентов туалетов, вот если физически посчитать туалеты все, да, 30 процентов — это просто дырка. Поэтому, ну, как может повлиять дефицит унитазов на дырку в полу? Да никак. Я хочу устроить здесь опрос. Вот ты сейчас меня смотришь, скажи, пожалуйста, у тебя на даче, в деревне или, может, ты живешь вот в деревне, у тебя вообще, говоря, есть туалет в виде дырка в полу? Напиши. Я просто хочу понять, сколько людей имеют хотя бы один туалет с дыркой в полу. Я тебе скажу про себя. У меня точно есть туалет с дыркой в полу. Да-да, у мамы на даче есть такой туалет специальный. Вот мы туда не ходим, но он у нас есть на всякий случай. Приложение Сбербанка недоступно для скачивания в обновленный App Store с 12 апреля из-за санкций. Ха -ха, я отключил автоматическое обновление и не буду обновлять. Банки заверили, что для тех, у кого приложение уже скачано, нет повода для волнений. Вот как у меня, например, у меня скачано. Да. И оно продолжит работать. Кроме того, клиенты Сбербанка могут использовать веб-версию приложения, адаптированную для смартфонов. Что тут комментировать? Все это. Друзья, сейчас развиваются вот эти вот умельцы, которые умеют теперь айфоны перепрошивать, ну так перепрограммировать, да, чтоб все работало все блокировки там обходить и так далее. Ну, вы знаете, VPN, например, есть для тех, кто хочет экстремистским инстаграмом воспользоваться, да, или там фейсбуком экстремистским, да, VPN есть. Ну, есть умельцы, которые ваше там устройство, которые вроде не работают, могут реанимировать. Да, вот поэтому сейчас это большая-большая ниша, поэтому если кто увлекается программированием, вот этими вот делами, там, софтвер, hardware да, ребят, для вас сейчас хорошие времена, можете серьезно на этом зарабатывать. Китайская Huawei удалила... Из, кстати, как Huawei переводится? Китайская Huawei удалила из своего магазина приложения российских банков, попавших под санкции. Речь идет о фирменном магазине приложений Huawei App Gallery. Оттуда вдруг исчезли приложения ВТБ, банк открытия, промсвязьбанка и так далее. Вот что интересно, Huawei сама находится под американскими санкциями. В 2019 году США внесли ее в список угроз национальной безопасности и вообще запретили всем американским компаниям работать с Huawei. Вот смотрите, да, компания Huawei, защищаясь от американских санкций, делает App Gallery, где размещает разные приложения и так далее. Но попавшие под санкции американские и российские банки, они эти приложения сносят из своей, значит, AppGallery. Ну, что это такое? Минус на минус, типа плюс дадут? Может, они действительно хотят этим самым, так сказать, повлиять на снятие американских санкций против Huawei? Я думаю, что это знаменитая китайская многовекторность. А если где-то что-то нарисуется, то мы это присвоим. Поэтому китайцы в этом смысле, конечно, очень сильно меня радуют. То есть они никогда не идут до конца по какому-то принципу. Они идут сразу во все направления и там, где нормально, то присваивают, а там, где пока еще нет, там они говорят, пусть созревают, еще не вовремя. Кстати, поэтому для тех, кто хочет научиться присваивать обстоятельства к своей выгоде, без травм, без больших издержек и так далее, я приглашаю вас на свои курсы. Да? Я стану для вас наставником, поэтому проходите по ссылке, которую я оставлю первым под этим видео, да? там от меня специальное приложение, как научиться использовать вовремя и точно себя, свое тело, свой ум, свое сердце так, чтобы ваш кошелек пополнялся баблом, так, чтобы вам не надо было брать ипотечные и разные другие кредиты, так, чтобы вы чувствовали себя достойно, так, чтобы философия стойкости, адаптивности да, и актуальности стала для вас проявленной в вашей жизни, чтобы вы чувствовали себя хорошо и чтобы вам нравилось, что с вами происходит. Проходите по этой ссылке, я стану вам ментором-наставником. Хватит уже их тасать у шарика, имея это в виде перспективы. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия планирует возобновить свою лунную программу, и об этом сообщает ТАСС. По словам российского главы, речь идет о запуске аппарата под названием Луна-25. Российская лунная программа по освоению Луны рассчитана на период с 21 по 40 год. Ну, сейчас уже 22 год, <coughs>, видимо, пока разгоняются. Видишь, я даже замолчал, думаю, все, на Луну полетим. Напомню, Россия, первый искусственный спутник, ну, Советский Союз, да, первая собака в космосе, Советский Союз первый человек в космосе — Советский Союз. На самом деле, если вот так вот перечислять, что Советский Союз сделал по освоению космоса, ну, это просто вау. Поэтому, ребята, выходцы из Советского Союза, где бы вы сейчас не жили — в России, в Украине, Белоруссии, Бразилии, в Америке, Китае, Австралии, неважно — гордитесь достижением Советского Союза нашей Родины по космосу. И поэтому сегодня, 12 апреля, в день космонавтики, я хочу сказать следующее побольше бы таких новостей про созидание. Когда мы создаем что-то человеческое, миросообразное, хорошее, на земле, в космосе, да во всей вселенной, мы лишаем ресурсов, которые могли пойти на что-то плохое. Поэтому давайте размножать хорошее на земле, в космосе, везде, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне,